Пользователи нередко сталкиваются с ситуацией, когда на компьютере есть лишь один локальный жесткий диск. Это может создавать определенные неудобства и трудности. К примеру, при повреждении или переустановке операционной системы возможна потеря важных данных. Для этого и рекомендуется разделять такой диск на два и более разделов, оставить один раздел для самой системы, а на втором хранить важные данные. В таком случае, при переустановке системы после ее повреждения важные данные сохранятся. Итак. Что нужно сделать, прежде чем разделить жесткий диск? Если вы планируете разделить его более чем на 4 раздела, нужно для начала узнать, какой способ хранения данных используется вашим диском MBR или GPT, потому как MBR позволит создать не более 4 разделов, а вот GPT количество разделов не ограничено стандартом и зависит от операционной системы. Как определить способ хранения данных, можете посмотреть в одном из наших видео. Ссылка будет в описании. А чтобы разделить жесткий диск, нужно зайти в управление дисками. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по ярлыку «Этот компьютер» и во всплывающем меню выберите «Управление». Если у вас нет значка «Этот компьютер» на рабочем столе, как добавить его, вы можете посмотреть в другом нашем видео, ссылка будет в описании, или же в окне проводника нажав вкладку «Компьютер», «Управление», после чего Откроется окно управления компьютером, в левой части экрана выберите раздел управления дисками. Также управление дисками можно запустить нажав правой кнопкой мыши по меню пуск и здесь выбрать управление дисками. В открывшемся окне вы увидите список всех дисков и всех имеющихся разделов на нем. Как видите у меня один системный диск, который я планирую разделить на два. Для этого нажимаю на нем правой кнопкой мыши и выбираю сжать том. Система выполнит проверку для определения доступного места для сжатия. После чего откроется окно с информацией о его размере. Здесь же можно выбрать размер будущего диска. Например, если у вас жесткий диск размером 1 терабайт, на котором 800 гигабайт занято, то вы не сможете создать разделы по 500 гигабайт каждый. Служба управления дисками Windows не сможет сжать том дальше области расположения неперемещаемых файлов. Поэтому, как видите, я не могу увеличить размер будущего тома. Больше чем это определено системой. А если указать больше, кнопка жать будет неактивна. Лучше, конечно, если у вас не будет сохраненных файлов на диске. Хотя это бывает не всегда, как в моем случае, мне нужно разделить системный диск, на котором есть данные. Далее для запуска процесса нажимаем кнопку «Сжать». После на диске появится раздел с нераспределенной областью, который нужно будет разметить. Для этого нужно нажать на нем правой кнопкой мыши и выбрать «Создать простой том». Далее назначить букву будущему диску и нажать «Далее». Если нужно, выбрать файловую систему, размер кластера, указать метку тома. и выбрать тип форматирования, после чего нажать далее и готово. По завершению он откроется в новом окне. Вот и все новый том создан, на этом процедура разделения жесткого диска завершена. Помимо системного, появился еще один диск. Но также бывают случаи, когда вам необходимо разделить флеш-накопитель USB или microSD карту, при этом вы можете столкнуться с определенными трудностями. Фактически вплоть до обновления Windows 10 Anniversary вы не могли полноценно использовать службу управления дисками. для создания сделав на флеш-накопителях USB или SD-картах, вам приходилось использовать функции командной строки, и даже тогда в окне проводника появлялся только один раздел, потому что Windows не поддерживала несколько разделов на USB-накопителях и SD-картах, обновление Creators исправило оба этих недостатка. Сейчас я покажу как разделить USB-флешку при помощи службы управления дисками Windows 10, этот процесс такой же как и с жестким диском, для начала вставьте накопитель в компьютер, а затем откройте управление дисками далее выбираем нужный диск для надежности лучше удалить из него всю имеющуюся информацию и отформатировать его а если у вас там присутствуют важные данные сделайте их резервную копию на другом диске чтобы их не потерять далее выбираем накопитель сжать том устанавливаем размер разделов если на флешке находятся какие-либо данные система не позволит создать второй раздел превышающий свободную область как и в случае с жестким диском вот почему лучше и прежде отформатировать а затем нажимаем жать. После появится второй раздел с нераспределенной областью. Разметим его, создав простой тон. Здесь ничего не меняем, назначаем букву для диска. А вот на этапе форматирования нужно выбрать файловую систему NTFS и снять флажок быстрого форматирования. По завершению процесса форматирования второй раздел должен появиться в проводнике «Управление дисками» не единый вариант разбить флешку или диск на разделы. Это можно сделать с помощью командной строки и команды diskpart. Запускаем командную строку от имени администратора и далее вводим команды diskpart list volume. Эта команда поможет определить диск, который будем разделять. Далее SELECT VOLUME и номер диска. Нужно указать номер тома, который будет разбит, а затем команду shrink DESIRE равно и указать размер создаваемого диска в мегабайтах, в моем случае это 3000. Затем команду CREATE PARTITION PRIMARY, которая создаст раздел, а после format fs равно NTFS QUICK. Эта команда форматирует диск в NTFS и далее ASSIGN LETTER равно K. Эта команда присваивает диску букву. Я присваиваю К. Новый диск появится в проводнике с присвоенной ему буквой. Также есть возможность разделить диск с помощью сторонних программ. Я покажу как это сделать на примере AOMEI Partition Assistant. Запускаем программу, жмем по нужному диску правой кнопкой мыши и выбираем пункт разделение раздела. Указываем размер для будущего диска и жмем ОК. Теперь осталось нажать применить и продолжить. По завершении появится сообщение. Поздравляем, все операции успешно завершены, а новый диск появится в проводнике. Скачать бесплатную версию AOMAI Partition Assistant можно с официального сайта. Ссылка будет в описании. В случае, если второй раздел вашего накопителя не отображается в проводнике после разделения одним из этих способов, заново подключите его к компьютеру и снова запустите службу управления дисками. Вы увидите два раздела в одном флеш-накопителе USB. Скорее всего, второй раздел будет обозначен как крал. В таком случае попробуйте его отформатировать. После форматирования он должен открыться. Подробнее как исправить RAW диск вы можете посмотреть в одном из наших видео. Ссылка будет в описании. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.